Здравствуйте, друзья! Меня зовут Симонов Анатолий Николаевич. Я практик по мануальной терапии. Я благодарен ангелам-хранителям, которые свели меня с Олегом Аллафом Гудвином. Первую семинар я проходил в 2019 году с своим братом Александром в вот Академии телесно-хоррективных практик Альфа ТОП. И благодарен за то, что Олег Аллаф Гудвин доходчиво, понятно, сознанием дела и поставил руки, и поставил телодвижение, и правильно все показал и рассказал. И после этого я практиковал уже, значит, уже сколько получается, полтора года практикую. в общем И вот эти года я почувствовал, что мне какие то не хватает изюминок, каких-то вот нюансов не хватает. И мне, значит, я даже рад, что меня опять ангелы-хранители привели на семинар Халегу Алафу Гудвину. И теперь я своим друзьям и знакомым советую, если кто хочет научиться массажу или ману мануальной терапии, пусть обращается Альфа ТОП Академия телесных ориентированных практик. коллегу Алафу Гудвинову. Спасибо за внимание.